Так, ребята, всем привет! Кто смотрит мои ролики, знает То, что на канале у меня уже есть моих игровых девайсов. Такие, как наушники, монитор и мышка. Но я заметил, что у меня еще не было обзора на мою клавиатуру. Поэтому в этом ролике я хочу вам рассказать о моей игровой клавиатуре. Называется она Hunter Starfall. Вот, ребяточки, от нее коробочка. Hunter Starfall. Вот такая вот она, как по мне... Довольно стильная. Просто такой минимализм. Черная, желтая клавиатура, надпись Hutter Gaming, Starfall Mechanical. Да, это бюджетная механическая клавиатура. Когда я покупал, это было года два назад, она стоила 899 гривен. И что я считаю, очень-очень такая символическая цена за такую клавиатуру. Потому что клавиатура реально очень классная. Подходи ближе. Смотрите, ребята, вот она клавиатура. Я вам расскажу сейчас ее за ее опыт использования. Вот она, хатур. Она у нас вот тут железная пластина. По бокам пластик. Ну, что вы хотели за такую цену? Пластик, конструкция скелетон. То есть вот тут видно вот все кейкапи. Кейкапи видно. Вместе с ней шла, не помню честно, как называется эта штучка. Ну вот, это чтобы менять. Собственно, как раз таки эти ики капы нажал, и все, домой. И да, ребята, тут красные свечи. И кстати, как по мне, клавиатура не такая уж и громкая для механики. Она, наверное, не будет слышно, но. Ну, в общем, вот так. Что вам еще хочу рассказать из того, то, что приятно за такую цену? Во-первых, ребята. На задней части клавиатуры, сейчас я вам переверну, покажу. Смотрите, ребята, на задней части клавиатуры, во-первых, для отвода кабеля есть как в прямо, так вправо, так и влево. Но я его уложу так. Также ножки здесь обычные резиновые, тут резиновые. И ножки, которые поднимаются, ну тут, конечно, без резины, просто пластик. То есть ты можешь себе отлегрировать клавиатуру, как тебе будет удобно. Так, что еще из этой клавиатуры я вам хотел рассказать? Что еще я вам хотел про нее рассказать? Секунду, сейчас я ее хочу положить. Так, это я хочу закрыть, случайно что-то включил. Во-первых, у этой клавиатуры есть режим подсветки, который регулируется с помощью клавиши Fn, и тут нажимаешь подсветку. Это подсветка, которую ты нажимаешь, и клавиши подсвечиваются. И да, для всех любителей RGB клавиатуры, говорю вам что, то, что тут есть. Смотрите, мы, во-первых, включаем нормальную подсветку. Также можно регулировать яркость вот тут. Сделать ее больше, либо сделать ее меньше. И вообще ее отключить. Здесь сейчас я включу... Ну, тут много всяких режимов, вы сейчас можете посмотреть. Но я хочу включить именно самый обычный режим, чтобы вы увидели то, что тут... То, что тут, ребята, на камере она мерцает, но она так не мерцает, она плавно переливается. Тут у каждого ряда свой цвет подсветки. Так что для любителей RGB клавиатур эта клавиатура может не зайти. Потому что тут красный, тут синий, тут зеленый, фиолетовый, розовый и оранжевый. Ну, То есть, я же говорю, на каждом ряду свой цвет. Эта клавиатура полноразмерная для тех, кто любит там 75 или еще меньше. Возможно, она не подойдет, потому что тут есть лонг-пад нам под да. Вот такое, я не помню, честно, как называется этот блок, но он тут есть, потому что это 100% клавиатура. Так, что еще из интересного, я вам хотел рассказать про эту клавиатуру. А, ну, конечно же, как в любой нормальной клавиатуре есть Windows Lock. Нажали Fn и клавишу Windows, и он не работает. Нажали, и работает. Так, что еще? Ну, также можно регулировать треки, включить, пауза, следующий... Стоп, также громкость. В общем, все это вы тут сможете регулировать. У клавиатуры, к сожалению, нет своего софта. Ну, потому что тут банально нечего настраивать, того, что тут нет подсветки. Она как бы есть, но ее как бы и все режимы вам представлены только с клавишей Fn и самой подсветкой. В принципе, из интересного, думаю, на клавиатуре все. Теперь давайте про опыт использования. Пользуюсь я уже клавиатурой 2 года. Пока никаких дефектов, либо никаких там, браков, или то, что мне не нравится, я не заметил. Клавиатура классная, не слишком громкая. Если вы играете в наушниках, то вообще тем более вы ее слышать не будете. Ее слышно и на данном микрофоне, но это если сильно вот прямо вдавливать клавишу. А так, в принципе, ее не слышно. Что еще? Клавиатуру можно легко с помощью этого чистить, все Клавиши поснимал, почистил. Ну и из-за конструкты скелетон даже ее можно не чистить, если у вас есть, к примеру, пылесос с возможностью выдува. Просто ставите клавиатуру, либо вот так, либо вот так и выдуваете с нее э, весь мусор. Но клавиатура забивается быстро, если вы не ней едите. Так, так что, ты. так что, да, не ешьте над ней. Ну, вроде бы все. Так что клавиатура классная, стоила демократических денег. Так что я считаю, клавиатура полностью себя купила. Ну и вообще, как бы клавиатура классная. Мне лично нравится. Оцениваю клавиатуру на 8 из 10. Если было бы еще подсветочка немножечко, ну именно RGB, было бы вообще просто бомба. Так что, что я вам хочу сказать, ребята. Ссылки на Hatter Starfall есть в описании. Там можно и купить и другие клавиатуры. Выбрал специально для вас, где самые низкие цены на них. Так что, ребята... Кому нужна клавиатура, кто хочет купить себе новую, заходим по ссылке в описании. Ну и можете себе что-то прикупить. А всем кто посмотрел. Большое спасибо, ребята. Поставьте, пожалуйста, лайк, если было интересно и полезно. Ну и про подписочку тоже можно не забыть. Ну и колокольчик, это, если вы фанат канала. Ну и все, ребята, всем новых встреч. Да прибудет с вами сила, покупайте хорошие клавиатуры. И всем новых встреч. Всем пока-пока.